Денег нет, куда ни сунусь, дверь перед носом захлопывается. Здесь невозможно жить. Ничего нельзя изменить. И я от этого устала. Я не могу подойти к кроватке. Это выше моих сил. И кто-то сверху смеется. Какая разница? Главное движение. Это был процесс испытания. Но это была великолепная операция. Она удивительно красивая. Она удивительно вовремя. С усилием, но без напряжения. Если вы не падали в змеиную яму, на вашу шею не накидывали удар, и вы не прощались со своим ребенком навсегда, то вам сложно понять эту историю умов. Но сердце точно получится. Первые тренинги я проходила до обиды одинаково. Как дыхание, так сворачиваю с калачиком и тихо плачу. Чувствую бессилия и одиночества. И стену. Большую толстую стену, которую не сдвинется. И я, от этого устала. Это до боли напоминало о мою жизнь тогда. Мне 18, работаю сутками, в перерывах между работой и чувствую, высыпаюсь, денег нет, куда не сунусь, дверь перед носом захлопывается, Словно везде опасно. Только что здесь народ тусил, проходил бесплатно. Как я, так заплати, а нечего. Иди своей дорогой, а не Приехал именитый ребёнок Ден Я среди 50 участников смотрю глазами, полными надежд и норовлюсь личным вопросом подскочить. но хоть через переводчика но все-таки. Как мне пройти сквозь стену? Тренер был проблему и сразу просек о какой истины. А ты не лежи. Скажи ей спасибо и ползи вдоль стены. Я удивилась. Куда? Он улыбается. В твоем случае без разницы. Лишь бы начать движение. И я сделала, как сказал учитель. До сих пор благодарю и кланюсь. Учителям за отдельные советы, себе за способность их выполнить, без эго надстройки И вот я дышу, раздуваюсь, даже не поняла, как опять свернулась. Снова стены. Но совет помню. Распрямляюсь и делаю усилия, чтобы поползти. И тут меня накрывает. Я услышала истошный крик, но только через несколько секунд поняла, что кричу я. И хорошо, что не стеснялась. По мнению некоторых участников, надо было себя контролировать. Ерунда. Тренер сказал, будьте в процессе, двигайтесь, звучите, кричите и дышите. А все, кому нужны приличия, в зал для приличных. У нас тут дышащие. Сделала еще пару движений плечами и провалилась. Открываю глаза пустыни. И только сухое дерево передо мной. На дереве... Ленточки трепещутся. Правда, цвет у них выцветший, и в руках у меня такая же ленточка. Соображаю, что повязать хочу, и ничего у меня нет, кроме этой полоски ткани. Ни дома, ни вещей, и я сама вещь. А потом звук хлыста за спиной, это хозяин. Он злится, что я здесь чего-то хочу. Я не имею права хотеть, я вещь. Я должна делать, что мне говорят, и все. Я поворачиваюсь к нему. Он спускается с лошади и идет к дереву. Делает из своего хлеста петлю и зовет меня. Я все понимаю, но мне не страшно. Моя голова в петле. Я последний раз вижу пустыню, смотрю на дерево. И так тяжело принять, что ни одно желание не сбудется. Я слышу над ухом что-то по-английски. Дыши, дыши, вторит голос у переводчика. И я проваливаюсь дальше. Холодные мокрые стены. Шершавые. На мне помятое грязное платье из дорогого материала. Бархат, что ли? Узкое окошко под потолком и детская кроватка. Да, у меня родилась дочь. Я недавно родила. Здесь вроде нет. Но это не важно. Сегодня меня казня. Я не понимаю, за что вижу... Свои длинные рыжие волосы. что они решили, что я ведьма? Бред. Я стою у стены и прошу прощения без перерыва. Я не могу подойти к кроватке. Это выше моих сил. А они мне понадобятся. Я ничего не могу доказать. Меня не будут слушать. Здесь невозможно жить. Ничего нельзя изменить. Поскорее бы уйти. Он смотрит мне в глаза, и я вижу милосердное лицо смерти. Что-то острое входит мне под ребро, и я больше не чувствую жара и запаха дыма. Я снова слышу свой крик. Он другой, но тоже не для слабонервных. Дыши, дыши, дыши, и дышу и снова падаю в какую-то яму. И кто-то сверху смеется, а у меня связаны руки и ноги. У меня мужское тело, мне около двадцати, я точно знаю, что выхода нет. Сверху летят коми земли. Лопаты работают быстро и уже не подняться, не дернуться. Как глупо умирать, когда вся жизнь впереди. Но выхода нет. Меня придавливает земля, а внутри все кричит от беседи. Это был процесс испытания, но меня вел мастер. Он не боялся, он был рядом. И если отходил, то возвращался каждый раз вовремя. Еще пару раз меня убивали. Змейная яма в Индии, где я корчилась от агония, от укусов. Какой-то дом, где ребенком умерла от голода, потому что обо мне забыли. Был даже фрагмент из Великой Отечественной. Мне 17, страшно и очень не хочется в бой. Винтовки нет, только нож, но комиссар сказал, что будет стрелять, если мы не пойдем в атаку. Нет выхода, надо бежать вперед. Я бегу, но даже в этом движении полное бессилие. И что-то горячее обжигает тело, и я падаю. Ну, хорошо, хоть не свой подстрелил. Уже потом мне объяснили, что я проигрывала негативный сценарий из второй базовой перинатальной матрицы по группу «Жертва обстоятельств». Но тогда я дышала, иногда кричала и падала в очередной сюжет моего подсознания. Хотелось бы радостно сообщить, что моя жертва была отработана в том тренинге. Нет, но это была великолепная операция. Окончательно я интегрировала эту тему только через год. Еще один тренинг – милый процесс, не предвещавший крутых переживаний. Техника до того проста, что мое эго расслабилось. И меня снова унесло. Я в пещере. Мне лет восемьдесят, или я просто чувствую себя на этот возраст. Я дряхлый старик, у которого жизнь осталась только в глазах, именно там я ее чувствую. Я сижу перед книгой, большой и тяжелой, перед маленькая, оплывшей свечка. Я здесь много лет. И это не страшно. Я не рвусь, не плачу, не стремлюсь выбраться. И при этом есть сила жить. Я больше не трачу их на сопротивление. Стену не сдвинуть, но с этой реальностью я больше не спорю. И продолжаю жить, даже здесь. Уже выплаканы все слезы, и на место отчаяния и злости пришел мир. Только через несколько лет я прочла, что в некоторых племенах Южной Америки эти слезы называются «слезами мира». Это когда человек больше не тратит силы на сопротивление неизбежному, а обращает их с внешнего на внутреннее. Борьба уходит, приходит в мир. Я слышу шор, едва поднимаю старческую голову и знаю, что пришла смерть. Она удивительно красива, она удивительно вовремя. Я восхищаюсь и улыбаюсь ей, и дверь наконец открывается. И за ней только звезды. Я лечу по тоннелю с безумной скоростью и вылетаю где-то на проспекте навстречу трамвая. Величайший урок, который мне хотел преподать Дэн завершился переживанием смирения. Я примирилась со своим бессилием и перестала тратить силы на несдвигаемое. Наталкиваясь на преграду, я пробовала ее на прочность, и если она не поддавалась, я шла дальше. Куда? Какая разница? Главное движение к открытию какой-нибудь дыры обязательно поспел. Ушла злость по поводу ожидания. Все вовремя. И если это время не наступает, значит пора внутрь, за знаниями и силами. Как наберу придет трансформация, случится смерть старого, наступит новая жизнь. Негативная вторая матрица рождения может сделать нашу жизнь адом, но это можно изменить перекодировать опыт рождения, по-новому осмыслить и пережить его. И тогда все меняется. Подробнее о ловушках, которые встречают нас на пути реализации мечты, целей, себя нового, в видеороликах серии «Экстаз рождения». И помните, жертва борется со стеной, злится и погружается в бессилет. Когда этот сценарий отыгран, стена становится указателем. Подождать – или сменить маршрут. Но движение продолжается внутрь себя, за собой новым, и оно происходит в мире с усилием, но без напряжения. С вами была Наталья Печер. Желаю вам двигаться в мире с самим собой.